Настоящий друг — это тот, у кого достаточно смелости сказать вам неприятную правду и при этом оставаться с вами любящим и добрым. Да? Вам не нужно упрекать его, что с ним что-то не так. Дело не в этом. И в то же самое время вы тоже должны иметь смелость делать то, что людям может не понравиться. Если у вас есть настоящий друг, вы должны иметь смелость сказать ему неприятную правду, одновременно оставаясь любящим, оставаясь другом. Да? Сейчас ваша дружба строится на договоренностях, симпатиях и антипатиях. Нет? Вы разные, как яблоко и апельсин, и все же вы можете быть хорошими друзьями. Да? Если вы проявляете заботу, вы должны делать то, что хорошо для другого, а не то, что удобно для вас, не так ли?